Здравствуйте, дорогие мои ищущие, любопытствующие, идущие по пути, ищущие свой путь. Меня зовут Людмила Осипова, я представляю проект Яснополе, который мы создали и приглашаем вас к нему присоединиться. У меня была мысль сказать вам, сколько лет я всем этим занимаюсь, с чего все началось. Мне все время спрашивают, ну расскажите, вы столько всего прошли, у вас можно, я не знаю, несколько книжек написать по тому, где я там училась. Я сейчас читаю там, кто-то там... Я вот два года обучался в Тибете, познал жизнь, суть, и теперь я несу вам, значит, истину. Приходите ко мне, вот у меня такая супер-школа. Ребята, дорогие мои... А любой более-менее вменяемый человек, который действительно, ну, не то что мастер, а хотя бы стоит на пути и понимает, как все устроено, природа человека, ä, запомните, три лета, три года человек только учится учиться. Мне меня о каком познать суть не идет. Я думала, знаете, что каких три лета, сейчас я быстро во всем разберусь, все пойму и начну учиться. Но, дорогие мои, когда прошло три лета, я поняла, что внутри меня открылись, поменялись определенные вещи, и я действительно начала слышать то, что не могла слышать раньше. И какая бы я не считала себя там умной, талантливой, я наблюдала за другими людьми, мужчины, женщины разного возраста, опыта, образования, три лета просто учиться, чтобы научиться учиться, да? то есть чтобы наработался этот навык, и человек мог вообще начать идти типа, по пути познания. Вот суровая правда жизни такова. Поэтому э, мне, может быть, когда-то я это все расскажу. Может быть, я даже напишу когда-нибудь книжку или кто-то напишет с моих слов, я не знаю. Конечно, было очень много всего интересного, встречи с удивительными людьми, многих из которых ну, очень тяжело просто так встретить. Я хочу сказать, что люди, которые по-настоящему в чем-то разбираются, они обычно себя не пиарят, они где-нибудь тихонечко сидят занимаются своим делом, потому что такой выбор – либо общаться с людьми, либо заниматься своим делом. Люди, которые достигли чего-то, как правило, им интереснее заниматься своим делом, и есть такая книжка, по-моему, в этой, в этой книге нет ни слова правды, но именно так все происходит, по-моему, она так называется, вот, там описывается, как человек искал бессмертных людей, и у него был критерий, что минимум 300 лет подтвержденной жизни должно быть Первого человека такого он нашел далеко в пустыне, глубоко в пустыне Ему было там, ну грубо говоря, 301, я уже подробностей не помню вот. И когда ты до него добрался, спросил, как стать бессмертным Он говорит, жить как можно дальше от людей Как можно дальше, тогда есть шансы Но на самом деле каждый делает свой выбор Я сейчас не про бессмертие, а про путь, про то, для чего мы живем и что хорошего можем сделать. Лев Толстой говорил, что человек как сосуд, его задача наполниться и потом разлиться, то есть, если сосуд только наполняется, есть предел. Когда сосуд человека наполнился, дальше это нужно куда-то отдать, передать другим людям, что-то с этим сделать, это нужно отдать миру. Иначе человек останавливается, более того, начинает деградировать. Причем, знаете, трудность здесь в том, что самому-то человеку кажется, я такой умный, я столько всего знаю, я такой молодец, мне все здорово. А на самом деле процесс уже идет в совершенно другую сторону. Поэтому вот когда мы свои сосуды наполнили до какой-то степени, дальше пришло время разливаться. Поэтому, собственно говоря, мы предлагаем пообщаться, проучаствовать в одном из наших празднований ну или встать рядом и вместе делать интересное, полезное ключевые принципы у нас это доверие и равноправие вот равноправие, дорогие мои, очень сложная штука, потому что мы все делаем вместе вот сейчас мы планируем ближайшие наши планы, это 20 с 25 по 29 число октября у нас поездка в Италию. Рим, Ватикан, возможно, Неаполь. То есть почему говорю возможно? Потому что как раз вот этот принцип, когда мы простраиваем поездку вместе. Раньше, когда-то, да, я ну, возила, куда-то мы ездили на места силы, принцип был такой: да, вот я вас вожу, вам показываю, вы там приобщаетесь, чувствуете, там что-то с вами происходит. Вот. Сейчас ну, некая там, ведущая роль она все равно есть, но а, в большей гораздо степени мы простраиваем поездку вместе. А, кому что откликается, почему? А, иногда бывает, что распиаренные широко места, в них ничего нет, они пустые. А где-нибудь рядом какой-нибудь пустырь или какая-нибудь смотровая площадка, на которой ну, стоит такой поток и который может просто изменить жизнь человека. И, конечно, есть сейчас много блогеров всего, которые рассказывают, показывают, но интереснее, мы же все разные, у нас разный опыт, у нас разные там задачи, и, может быть, в каком-то месте кому-то нужно попасть вот именно сюда, хотя оно не распиарено, и, может быть, это вообще какая-нибудь улочка там боковая, да, но вам туда нужно. И вот наша задача, вот мы простраиваем поток и поездку так, чтобы каждый попал, ну как плетем, плетем такое кружево совместной поездки, в результате которой еще и выходим на какое-то понимание, вот сейчас у нас идет тема ключей, ключей, понимания устройства Земли там. Земля как часовой механизм, Земля, как она вообще устроена, как человек, мы с ней взаимодействуем, есть ли у нас совместные задачи вообще, кто мы друг другу и так далее. Вот. Есть какие-то ну, понятные концепции, которые вы слышали. Есть что-то, что мы разрабатываем, где у нас нет отсылок кому-то. Это наше, как сейчас называется, ноу-хау. Да? Это очень интересно. Очень интересно открывать то, что никто нигде не рассказывал. И вдруг мы понимаем, что это так. У нас масса опыта, когда, поняв, что увидев, поняв что-то такое, через полу лето вдруг об этом начинают рассказывать, как знаете, как будто до всегда это все знали. Но на момент, когда мы это открывали, информации в интернете об этом не было, ноль было информации о том, что такое, в принципе, возможно. Вот это очень кайфово еще, знаете, как вот ощущение, как будто бы вот на каком-то острие. Так что если у вас живет дух авантюризма, вы готовы к каким-то непредсказуемым путешествиям? Может быть, все кажется предсказуемым, и мы поедем по ключевым, по всем достопримечательностям. До сих пор так никогда не было, но кто его знает, вот. Но в любом случае это выстраивается, откидывается всеми вместе. Вот кто собирается, объединяется, и вот мы по потребностям души, по пониманию, по ощущению, слушая друг друга, мы проходим к Каждый раз к чему-то новому и интересному Поэтому у нас никогда не повторяются поездки Ни географически, ни тематически Они все уникальные. А смысл возвращаться к тому, что мы уже поняли, прочувствовали Поэтому вот те, кто <laughs> любит и кому интересно Вот такое вот ощущение, не знаю, эксперименты, экспромта Раскрытие души, чувствование себя какого-то такого вот Иногда бессонных каких-то путешествий, иногда мы себя холим и лелеем. Все по потоку, все по тому, как у нас складывается и вот как, как мы хотим, как мы выбираем. То жду вас с удовольствием на наши поездки. Присоединяйтесь 25-29 октября. Рим, ну и в общем его окрестности. Вот. Всего доброго, счастья!